Созерцания. Вот он, образ красоты и признания. Не могу никак уйти, нету никакого желания. Это образ чистоты созидания. Расписные творения Как да, мне это все понять Это ж образ для вдохновения Кто-то это создавал Эти все фрагменты ютюб Не напоминать из ниоткуда Будем Не напоминать из ниоткуда Кто же смог это создать Эти расписные творения Как мне это все понять Это чтоб разгляд вдохновить Смог это создать, эти расписные творения